Всем привет! Меня зовут Даша, и это моя мама Светлана. Привет, мама! Привет, Даша! <свят> Мы с мамой приехали в парк на прогулку и решили записать для вас разговорное видео. Моя мама будет отвечать на вопросы, и, наверное, мы поговорим про Новосибирск. Плюсы и минусы жизни в Новосибирске. Во-первых, кто не знает, Новосибирск — это столица Сибири. И в Новосибирске сколько сейчас миллионов человек. А, Миллион семьсот. Это третий по численности населения город России. Скажи, пожалуйста, в каком году, в каком возрасте ты переехала в Новосибирск и откуда? В Новосибирск я приехала из Казахстана, поселок Шантибе называется. Мне только исполнилось 17 лет, и я поехала в Новосибирск. Решила поступать в институт, в котором училась моя подруга. Ты живешь в Новосибирске уже 40 лет? Почти 44 года. Как изменился город за эти годы? Ну, город разросся. Сейчас здесь очень много новых э, жилых массивов построены. Строительство в городе идет очень большими темпами. А, город превратился в культурную столицу Сибири. Здесь очень много театров. Многие знают наш Академгородок. Расскажи, пожалуйста, чем он знаменит? Почему его знают во всем мире? Ну, Академгородок был построен боюсь ошибиться, в 57-м или 59-м году в прошлом веке, это для того, чтобы из Москвы и Петербурга вывести основные университеты для развития научного производства и деятельности. Например, полу... институт полупроводников, ядерной физики, ядерной физики химии, да? Да, катализа, потом институты по селекции... По селекции чего? Цитологии генетики, да? И сюда приехали многие научные умы. Это лучшие умы из России, сюда приехали. Строительством Академгородка э, начал заниматься Академик Лаврентьев. Uh -huh. Ну и сейчас Академгородок разросся, это уже тоже как бы отдельный город рядом, город-спутник рядом с Новосибирском. Да, но, к сожалению, за последние, наверное, тридцать лет очень большое количество ученых уехало из России, потому что не было возможностей развития. Есть такая фраза «утечка мозгов». Это когда эксперты покидают страну в поисках лучших условий труда, лучшей жизни. Если у вас нет собственного бизнеса, если вы не делаете патенты, то, скорее всего, вы будете зарабатывать мало. Давай теперь поговорим о плюсах и минусах Новосибирска. Приехав из Петербурга, я заметила, что в Новосибирске очень много грязи, пыли и плохих дорог. Всегда ли так было? Нет, так было не всегда, потому что... Участь в институте, несмотря на то, что рядом с нашим институтом строили станцию метро студенческая, такой грязи и разбитых дорог не наблюдалось. Это в последние лет 5-7, наверное, наш город пришел в какое-то запустение. На твой взгляд, Новосибирск дорогой город? Новосибирск очень дорогой город. Угу. Как ты думаешь, почему? Ну, видимо, все еще зависит от того, что раньше Новосибирск это была столица военно-промышленная. Люди работали на этих военных заводах, у них были зарплаты достаточно высокие. И на тот момент как бы соотношение цены и заработной платы было... Приятным. <свят> Приятным. Не таким заметным. А сейчас выросли и коммунальные услуги, и цены на товары в магазинах, на рынках. Ну, то есть ощутимо возросла цена. Да, стоимость жизни. Стоимость жизни, да. Да, хорошо. Мы сейчас пойдем в сторону дерева, на котором сидит белка. <свят> Если она еще не спрыгнула. Да, один классный плюс у нас есть свое море точнее это обское водохранилище это не настоящее море мы называем его обским морем потому что оно очень большое и летом мы туда ездили плавать купаться также сейчас люди там занимаются яхтингом и зимой например катаются на кайтах что ты можешь сказать о культурной жизни новосибирска ну, Но в Новосибирске очень яркая культурная жизнь. Здесь очень много театров. Самый большой театр за Уралом у нас оперный театр. Да, там была раньше самая большая сцена в России. Не знаю, как сейчас. Так как у меня есть внучка, которой семь лет, здесь очень много секций, здесь очень много разных культурных развлекательных центров вот именно для развития детей, творчества и для спорта. Я придумала еще один минус. Мало где, такие. Да, мало где можно погулять. У нас красивая длинная набережная. В центре города самая длинная прямая улица в мире. Несколько небольших парков, но по сравнению с Петербургом мест для прогулок очень-очень мало. И вот сейчас покажу. Как вы видите, например, мы приехали в парк. Дорожки здесь нечищенные, поэтому... Гулять проблематично, нужно обходить все время лужи. Один из плюсов Новосибирска – очень солнечный город. Да, кстати. Здесь у -у -у. очень много солнца и зимой, и летом. Зимой у нас э, вообще очень красиво, потому что э, выходишь на улицу, светит солнце, э, ветреных дней мало, у -у -у. и э, э, снег блестит на солнце, очень да. красиво. Недалеко от Новосибирска у нас есть горнолыжные небольшие трассы, да, куда люди да, ездят кататься. кататься. Ну и в парках, вот в таких, в котором сейчас трудно пройти, зимой катаются на лыжах, заливают катки. Недалеко угу. от моего дома есть вообще очень большой хороший каток, где дети и взрослые катаются. Да, Новосибирск понравится тем, кто любит спорт кто любит кататься на горных и беговых лыжах, потому что у нас здесь много трасс, кто любит кататься на коньках. Вот прямо сейчас за нами женщина едет на лыжах, на беговых лыжах. Несмотря на то, что уже лужи. Да. И э, мы еще не сказали про институты. Да, у нас очень много институтов. Допустим, институт, в котором я училась, Новосибирский электротехнический институт, его переименовали в университет, институт медицинский, знаменитый у нас, институт инженеров железнодорожного транспорта, торговый институт, архитектурный, архитектурный педагогический, институт связи, да. очень финансовые много, да, да, разных, да, тех, техникумов, колледжей много и очень много студий для детей, желающих изучать английский, французский и сейчас еще китайский языки. То есть достаточно большой выбор школ по изучению иностранных языков для детей. Да, мы говорили про погоду и перескочили. Да, да. если вы думаете, что в Сибири всегда холодно, вы ошибаетесь. Вот сейчас, сегодня плюс 6 градусов и солнечно. Зимой в основном до минус 25, минус 30. Сейчас да? редко так бывает. Эта зима в ноябре только была очень холодно, до минус 36. А потом э, выпал снег, и как-то стало 10-15 градусов. Ниже ну, ноля. Ниже ноля, да. Да. Когда я была маленькая, я помню дни, когда было минус 42, и мы не ходили в школу, оставались дома, но... В принципе, минус 30, минус 25, вот это та температура, которую я помню из своего детства, из зимнего времени. А летом, это самое интересное, летом здесь бывает очень жарко, поэтому, кстати, я отсюда уехала. Поэтому не... климат и называется резко континентальный. Летом здесь бывает до плюс 42, да? Да. Да, да бывают да. такие, но о, года два или три назад 35-36 градусов у нас э, был целый месяц, у нас плавился асфальт, и невозможно было дышать, потому что в городе очень много машин, еще один из минусов, что у нас постоянные пробки в городе, да. то есть, допустим, если живешь, город разделяет река на два берега, левый и правый берег, и если хочешь ехать с одного берега на другой берег, допустим, по работе или просто по делам, то лучше не пересекать мосты на машине или автобусе, да. а воспользоваться метро потому что это будет и быстрее, и комфортнее. Да, про метро можно добавить, что здесь самый длинный метромост в мире. Мост через реку Опь. И метро в Новосибирске не такое глубокое, как в Санкт-Петербурге. Быстрое, станций немного, но э, от одного берега до другого можно доехать за 10-12 минут. минут. И очень чистое метро у Да, нас. метро очень чистое и очень безопасное. Да, у нас супер безопасно в метро, и по вечерам гулять тоже в принципе достаточно да, безопасно. Да, да. да, вот такие плюсы мы нашли. Есть еще что добавить? Приезжайте в гости в Сибирь. Да, приезжайте. Конечно, гостеприимство. Люди могут показаться немного хмурыми и суровыми, но они вас пригласят в гости, накормят. Оставят ночевать и покажут вам, как лепить пельмени. Всего доброго! Приезжайте в Новосибирск, в Сибирь в гости. Мы всегда рады гостям. Да, спасибо, пока! Пока!